Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроения С вами Райм и мы продолжаем играть Tower Conquest. Пошли сразу на тренировку. Забираем, конечно же, забираем свой отряд и опять его отправляем. Так, в магазине. Ну, посмотрим, что у нас там. Что нам бесплатно вот тут подгонят? Лучницу. Лучницу. Так, и на арене мы забираем с тобой 15 призраков И плюс М -м -м. Ядерный робот Слушай, ядерный робот, по-моему, у меня не... О, 18 жнецов, следующая награда будет Вот это да Вот, вот это, ребят, хорошая награда хм. Женец нам нужен Он у меня не прокачанный А вот тут, кстати, можно отправить ниндзю Вообще будет топ Смотри внимательно даже вот так можно... А, вот так вот попробую сделать. <смех> ползу такой, что на меня посмотрел, главное. Ты что, парень, пупел что ли? <смех> Ладно. Так, на ежедневках что у нас? Оу, oh, щет. Ты посмотри, у нас жнец, ребята, разыгрывается. Сколько мне карточек нужно до жнеца? Слушай, не так уж и много. Так, я пошел. Я, друзья, пошел на это испытание Выбор невелик, но я думаю, хватит Так, взять притяжение, наверное, плюс прыгуна, ведьма М -м -м. Служитель тьмы, плюс зомби и, наверное, зомби-камикадзе Поехали! Такой вот отряд будет у меня Но ты не забывай, что тут босс-друидка нам как бы... Я вообще не заинтересован в том, чтобы здесь вообще появилась. Секешь, о чем я? Я, знаешь, что попробую сейчас сделать? Позвать прыгуна. О, да. Стоп. О, да. А хватит ли мощей-то? Прыгун, просто прыгун В соло, ребята, справился Ништяк вообще Так, а что тогда тут рассусоливать? Блин, вот это круто 23 карточки на жнеца. Э, Тогда давай повторим Соберите свой отряд э, Раз, два, три Четыре Ну, видишь, там повезло нам в чем, ребят то, что прыгун, когда прыгнул Он в истерике, он очень много нанес урона Он там и луч сразу расковырял Вот, поэтому А ведь может так Получиться, что он прыгнет и Психоз у него не сработает Ну ты понимаешь, да, к чему я Слушай, а что если, я, например, успе... успеем Блин, нифига не успеем Да ладно, зомби справиться с паладином. <как> Добыть такого не может. <как> Замечательно. Как ни крути, <как> вражеский замок <как> с отхватывает. Что так, что так. Нормально. Причем от прыгуна именно. Так, еще 13 карточек. И последнее это будет 8 карточек, насколько я помню. 8 карточек. Ну, тоже, как говорится, на дороге не валяются. Тем более, нам негде больше доставать карточки, кроме как вот на таких вот испытаниях, ребят. Просто негде. С боссов мы вытянуть не можем, потому что боссы не успевают появиться на свет, как мы уничтожаем их замки. Так что это очень даже неплохой вариант для фарма. М -м -м -м -м. Ну что, прыгуна вызываем, да? Да, давай сразу же прыгуна позовем. Ну, он хорош просто. Слушай, я... Я даже успею ведьму позвать тогда. Или он что, в соло что ли расфигачит? Он просто в соло разбомбил замок. Крут, он вообще крут. Паладина порвал, лучницу порвал. До замка добежал еще и замок уничтожил. Даже я такого не ожидал. Все, друзья мои, мы прошли это событие, и теперь переходим на поединки. А мы остановились... А, -а, -а мы, только... мы только в портал зашли. Ага, -а -а, вот оно что. Ну что, территория нежики, давай смотреть. Здесь, значит, голем плюс ба -э банши, да, банши. Ну, против них можно даже, наверное, вот этот отряд отправить. Он даже будет здесь очень великолепен. Голема на голема, да. Тут еще у меня молотильщик есть. как бы Задницу нам прикроет спокойно, в принципе. Ничего страшного там не будет. Истерика идет. Я еще и ПФГ сюда поставлю. На! Чтоб не орала. Карга старая получила свое. Еще вызываем голема. Плюс... У -у -у. Вообще изи Ну, големы, конечно, медленные Че уж тут говорить Они медленные Пока он там замахнется, пока это... Но он крепкий Тут уж не поспоришь Есть контакт Так, ну что, с этими ребятами мы разобрались И сразу же двигаемся на второй поединок Оу Прыгун у него здесь. Это не есть хорошо, ребят. Я тебе даже скажу больше. Это вообще нехорошо. Блин, если он сейчас... Я просто боюсь, что он прыгуна сейчас выпустит Вот он, выбежал Нам повезло Он там перепрыгнул и сразу же встретился с моим големом Да, и мы расписываем ему замок Четненько ну что, погнали тогда на следующий этап. Третий. М -м -м, так, когтистый здесь. Кактистый. Ну, кактисты, да, может нам некие проблемки тут устроить. Даже, я бы сказал, бы, наверное, большие проблемки он мне устроит. Потому что молотильщик он будет разбирать на изи. Плюс, еще не забываю, его горящая летающая голова, это, блин нервотрепная вот он идет еще и банши сюда присунул Ладно сейчас посмотрим что получится Ой получилось вообще как нельзя хорошо получилось как нельзя хорошо Служителя тьмы позовем. Воу, нифига она крикнула. Да что такое-то? Здесь мой отряд. Встань, просто побыл. Блин, служитель тьмы. КПК дойдет. Там 300 лет пройдет. Есть. <связать> Разбомбили. Так, и что у нас получается? Четвертый этап. Опять, блин, прыгун. И у него служитель тьмы здесь. Я знаю, что он хочет сделать. Он за големом пойдет... Он за голема поставит служителя тьмы. Нам, как вариант, можно сейчас успеть попробовать накопить ножница. На вызвать его. Ой-ой-ой. Нет, ребят, пока все это отменяется. Отлично. Теперь копим ножница Блин, он же сейчас опять вызовет, да? Он, по-моему, сейчас опять вызовет прыгуна, насколько я помню Так, старый дед, старый дед, востушу подед, побежал На тебе На, карга старая, орет она мне там еще ну и теперь мне пора выпускать Служителя тьмы По-моему тут победа Безоговорочные Ну да И прыгуна наказываем Все Замечательно Ну что последний этап Так последний этап здесь у него тоже старый дед тут у него и когтисты и тут же у него и в общем бой будет серьезный как по мне нужно здесь успеть накопить на старого деда старого воина и отправить его но естественно ни одного под прикрытием а прикрыть его надо кем служителям тьмы как-то так попытаться ну давай ты, господи, ну ч так долго-то? Все, дед пошел. Молодельчиков позовем и вот так сделаем. Давай, вызовем, наверное. Деда, что ли, запинают, что ли По-моему, запинают Оу Ты гляди Фига он Так, мы эту каргу старую уничтожили, которая хиляла Все, ребят надо же, карточка вышла на старого деда Ну, старый дед у нас э, прокачан по фулке Нормально Очень даже хорошо Смотри Только остается, чтобы потирать ладошки Да, ребята, мы справились здесь Очень даже круто Квест-лидер Забрали награду И переходим с тобой на следующий этап Сундук нежити все это прокачено у меня. А вот и территория роботов. Значит, толкатель плюс бомбер здесь. Давай, наверное, я вот этот отряд возьму. Будем им. Толкатель плюс бомбер. Ну, понятное дело, что Джагернаут пойдет первым. А уже прикрывать это надо ниндзей. Понятно, что бомбер. Нормально, ниндзя. Как говорится, свою вторую попытку использовала. Вот нафиг я это сделать сейчас. Ладно, в любом случае выиграли. Просто клетку не в тему бросил. Надо было бросать, когда какой-то вражина будет. А я ее просто никуда выкинул. Так, ну что, здесь э -э, Рельсатрон этот. Репульсор. Ну, опять же, по старой схеме, джиггернаут. Э -э, плюс кто? Ниндзя. Интересно, ниндзя сможет ее завалить или нет? Да, хватает ей скорости завалить бомберы. М -м -м, даже так. Ну тут да, тут она просто попала под удар. Опять. Опять в трубу выкинул. Слушай, ну по-моему, когда клетка попадает на замок, или мне показалось, но она вроде как наносит урон. Может быть, конечно, показалось, но Такое вот ощущение сложилось Так, ну что, давай, поехали Блин, тут у них молотильщик. Ну, молотильчик, по-моему, нельзя, Очень даже неплохо бомбит, все проверим Ну да, в ответку, да? Слушай, ты заколебал Иди там посверлякай где-нибудь в другом месте. Сверлякал, несчастный. Клетка. Ну. Замечательно. Понятно, конечно же. Пила. Торнадо. Ну, замок, короче, тогда уж чего? Никто вообще не трогает, что ли, Я не пойму. Есть. Ну и прекрасно. Ну и прекрасно. Так, ребят, предпоследний этап у нас здесь. Бомбер. Ничего страшного здесь нету. По-моему, старый состав. Так что мы с ним быстренько разберемся. А, щитобот ё щитобот и этот Ну этот-то бежит быстрее, да? Чем щитобот Поэтому я отхватил быстрее, чем все остальные Бомбер, как ты меня достал, а? Молодец, ниндзя, успела уничтожить по стату несчастного Опять толканчик Толкунчик Прекрасен Прекрасен наш выбор И прекрасен наш победа, ребят Погнали далее Последний этап, здесь Термин Будет босс Ну, поэтому мы сразу же с тобой Так, ждем видео по новому DLC, которые... Что у нас, которые? Не знаю. Так, поехали. Так, тут термин, да? А нафиг я чумуха позвал. Понравилось, смотри-ка. Так. Я жду ведьму. Ведьма мне нужна. Оп. Неужели он успеет выпустить термина? Я посмотрим. Да, он выпустил, ребята. Выпустил и сразу же отдупился. Да все, все, все. Тут ему кранты. Ничего ему уже не поможет. Но термина он успел позвать. Жалко, мы карточку с него не получили. Так, сундук робота. Робота. Когда у меня прокачается этот ядерный робот? Я, я не понимаю, я столько на него харчик получаю Больше, чем на кого-либо И он все у меня никак не прокачается Так, самурай плюс тыракоша да? Самурай плюс Терракоша Ой Ой, подожди, подожди, подожди я, я не успею, блин Нет, должен успеть Да, щитобот нас тут Немножко прикрыл, отлично еще одного узел. Так, в садничек, давай. Я ненавижу, когда он так вот впадает в истерику. Да хорош ехать-то там уже. А? Угу. Да выуживался. Да энергию сюда, да энергию говорю, блин, не успел подобрать. Давай еще одного тыквоголового позовем на помощь. <смех> <смех> Только одного завалим. Сразу же уходит второй. Вторую автопку, третий, блин. Жестко мы, конечно, с ними тут разбираемся. Такой отряд здесь. Прекрасно. Так, переходим на второй этап. Здесь а, прибавляется всадник на журавле. Ну, что? Против всадника на журавле нам пригодится, конечно же, наш копейщик. Ну, паладин. Паладин и будет здесь стоять на страже. Ну, у нас, правда, тоже есть всадник на журавле, так что, блин, ты достал, а. Ммм... Так, он щиты повесил? Повесил Давай На в пачу тебе А Таракоша у нас один раз только за матч может в камень превращаться, насколько я помню, да? По-моему, да Он только один раз может превратиться в камень и все. Это мощь, это просто сила. Силище. Че там, а ты опять он там в истерике, да? происходит <laughs> просто разнос полный блин как он там долго стоит конечно обороняется и этот еще со своей истерикой. Фух. Да я думал сейчас мы все-таки долго будем еще бомбить но благо все обошлось о щит вуджин Вот, друзья мои, вот жен... У нас нет э, прыгунов Или там еще кого-либо Кто бы мог до него дотянуться, поэтому я взял вот этот отряд Он должен здесь справиться, по идее А тут у нас есть чемнуха, поэтому он Все должно пойти как надо Вот эти вот доли секунды, которые он стоит В истерике, конечно, очень напрягательно сильно А, вылезла чучело Сейчас буду пробивать в плане а в джен или не достала что ли ну все тут он по-моему доигрался вот как говорится не помог прикрывал конечно он задницу им но мы до него дотянулись. Наши руки, как говорится, длинные и коварные. Но опять же, на опережение никого нету, Только если луч наш, суператака, и все. Раз он никого не выпустил, я попробую сейчас сыграть через ведьму. он черепаху сюда позвал. Ну-ка, посмотрим. Опять, опять в истерику встал, а? Не, Рунин, как всегда, не, не побежал. Вот когда он в истерике, ребята, нет смысла вообще э, суператаку делать Она все равно до него не достанет Точнее, она достанет, но она уйдет в ноль Он в этот момент не получает ни нисколечко урона И Готов Тут главное уничтожать терракошек Только таракошек мы уничтожаем все, ребят Сразу идет как по маслу Потому что в основном. Ну, не только таракоши, в принципе, и самураи тоже, когда вот именно в истерику они впадают. Они же не просто так э, лежат, они же еще наносят урон, когда машет мечом. Потому как бы считается одним из коварных, если у нас таракоша превращается просто в камень, ничего не делает, мы просто бьем его. То этот, когда в истерике, он еще бьет мечом. Что не есть хорошо, блин. Да, да, да, да, да. Надо вот Джена сносить. Бедный мой самурайчик. Через отражение, видал? Черепах сама в себе, короче, бомбанула. У меня на магии войне ставило отражение, она бомбанула своей ракетой. Оу, щет. Вот, видишь? И он начинает наносить урон. Гаденыша такие. Да все, тут крышка ему. Там замку-то осталось на один удар. А, нормально. Нормально. Забираем наши награды. Все это прокачано у нас. И у нас территория нежити. Ух. Старая карга, да, значит? Против старой карги... Очень хорошо помогает тыковголовый. Против нее и ее черепунделю, в которую она вызывает. Поэтому даже, наверное, есть резон призвать его в первую очередь. Нет, в первую очередь придется вызывать паладина. А уже после, а уже после колобков. Ой, колобков тыковголового. Иначе достанет. Во, совсем другое дело Он опять позвал тут каргу, блин, а Ну и все, до свидания Я тебе скажу сразу же Карточка на зомби Все, победа Победушка. Ну, а мы идем на второй этап. На втором этапе нас поджидает Чумнуха. Против Чумнухи... И, ну, и Паладин. Все-таки он больше наносит ей урона. Он ее в первую очередь, по-моему, будет выпускать. Угу. Поэтому выпускаем Паладина один медленный, как я не знаю кто, а? Хорошо, пригвоздили мы ее. Замечательно, вот сейчас был... ой ой ой ой ой Колобочки эти. Вообще шикарно. Муха успела, конечно, сделать ядовитый плевок свой на земле. Но так как у нас тут стояли щитоботы, они особо не почувствовали этого урона. Все, до свидания. Всю боль нащутил. Всю нашу ярость и гнев. Так, -с. Просто зомби-камикадзе здесь поставили. Ну ладно у нас будет против зомби Камикадзе выходить? Да тут можно кому хочешь. Можно вон тыкву голову поставить. Он сейчас быстро с ним разберется. Пару залпов и готов Вася. Вот, и все. Никаких проблем. Так, хорош, там уже начинается. Ай-яй-яй-яй-яй-яй Вот чем опасны, ребят эти колобки Ведьминские Да как ты запарил-то Вперед этого зомби своего выкидывать, блин Этот еще дурачок Идет вперед, блин Давай сюда Видишь, она когда погиб... Блин, она когда погибает эта некрая, она может вот этих вот колобков позвать. Целую орду. А ты видел у них урон какой? Очень большой, огромный, я бы сказал бы. Ну, остался тут чуть-чуть. Да, тут как-то. Команда-то, в принципе, ни о чем, но уж больно. Круто тут разборки пошли. Так, э -э, слушай, а где у нас? У нас всего одна энергия осталась. На нашем топовом отряде. А что-то кислота? Что за кисляк пошел, а, друзья мои? скажите ко мне на милость. Ну, это знаешь, из-за чего происходит? У нас с тобой один отряд постоянно на учебе. Мы могли бы с тобой сделать полноценный еще один боевой отряд. Но так как у нас... Нужны тренировки Без тренировок нам просто, не, просто никак не прокачать бойцов Вот приходится Наш пятый отряд все время отправлять его куда-то Да успокойтесь вы, блин Они, они даже этого уничтожают И вот это вот плохо Зомбик мой идет, отравленный А он что, так и будет отравлен до конца? фига себе он так и шел отравленным до конца то есть отравление не спадает получается да получается так ну чё хоть какой-нибудь отрядик откатил нету ребят, вообще энергии нету нет есть есть поехали так здесь босс тоже дец. Mm -hmm. Босса же нет Ну, жнеца можно, в принципе, в клетку попытаться поймать Да как ты мне дорого, а? Этот сейчас джаггернат, еще звезда нет, блин Ауч Так, ладно, надо жнеца все-таки, ребят Как можно быстрее получить За каждого уничтоженного он тоже получает? Ой-ой-ой, вышел, ребят, вышел Да в какого зомби, блин, ну Что ты сделал, блин, Рэй, а? е yeah! Все-таки мы его, ребята, ушатали Просто клетка полетела, а тут еще зомби-камикадзе был И он погиб, клетка в никуда, короче, улетела Есть Все, <сосы> ребяточки Ах, шикарно отыграли Сегодняшние баталии Прям вообще Изумительно Так, отдавай мне сюда сундук И у нас Осталась-то одна территория Территория роботов, но, к сожалению, ребята Энергии нету Да Поэтому будем закругляться Всем удачи и до новых скорых Видосиков